всем привет ребят! в этом видео будет заключительная последняя третья часть видео где я покупаю свой долгосрочный портфель монетки ценой меньше одного доллара с потенциалом на тысячу процентов вы же в свою очередь сделайте свой собственный ресерч и если эти монетки вам тоже там зайдут понравится вы захотите их добавить то цены которые я выделил для покупки и продажи я обязательно покажу в этом видео ну что ж, давайте начинать. Кто не смотрел первую часть видео и вторую часть, обязательно найдите на моем YouTube-канале и посмотрите. Либо я оставлю ссылочки под видео в описании. Ну и не забывайте вот залетать сразу в мой телеграм канал так как, понимаете, я информации там даю намного больше, чем на YouTube. Итак, друзья, и сегодня мы начнем с такого проекта, который называется SafePal. Это, ребят, кошелек, где мы можем с вами хранить, покупать криптовалюту. Очень надежный, очень гибкий, очень понятный, реально крутой продукт они делают. Здесь вы можете скачать приложение, пользоваться как мобильной версией, можете скачать в Chrome, пользоваться в расширении. И так же самое вы сможете купить вот за 50 баксов, они продают также аппаратные кошельки, где вы можете хранить свою криптовалюту. Я пользуюсь пока в мобильной версии, мне очень нравится, я там их храню и бывает подключаю, там даже можно делать LP пары и даже фармить свои токены. Сегодня напоминаю, я углубленно не буду рассказывать о каждом из проектов, нас интересует сейчас цель спекуляции, да, их токены. То есть в SafePal есть токен, который называется SFP, сейчас он торгуется по цене 0.37 центов. По рейтингу CoinMarketCap находится на 433 месте. Рыночная капитализация всего лишь 40 миллионов долларов. Что вы понимаете, потенциал роста очень велик. И эмиссия, эмиссия токенов 500 миллионов в рынке сейчас находится пока что только 22%. Данный токен максимально стоил 4 доллара 39 центов. Текущая коррекция на сегодняшний день составляет практически 92%. Я считаю, это отличная коррекция, чтобы начинать делать какие-то первые покупки. Купить вы сможете данный токен ну, на тех же, во-первых, DEX-обменниках, да, там BISWAP, PancakeSwap, биржи Max Global, KuCoin, ну и куда же без биржи Binance. Переходим на график, самое интересное. Смотрите, здесь лучше всего, конечно же, если рынок еще даст такую возможность и будет спуск биткоина и всего криптовалютного рынка, если мы дно еще не прошли и будем там нырять глубже, то хорошие зоны покупки, я считаю, по данной монетке, это будет район 30 центов и вплоть до... 15. И если вам удастся набрать среднюю позицию 20 центов, это будет очень круто. Либо же вы можете начать набирать частями. Сейчас например взять там 40% от портфеля, 25 центов например на 40% от портфеля и по 15 центов добавить там на 20% от портфеля. В общем вы уже под себя подбираете стратегию, когда вам набирать данный актив. Но даже если с текущих цен вы его возьмете, то в принципе потенциал Повторение 3 долларов, я думаю, очень большой. И по цене 3 доллара, если он вернется, я бы уже забрал вот эти 8 иксов и закрыл бы 50% позиции. Ну и также 50% оставил, вдруг бы дошелся и впал э, до 4 долларов. Я там бы закрыл практически все. Позицию забрал бы чуть больше еще 1000% и 10% позиции оставил бы. Вдруг там продолжится какое-то безумие и он переберет хай и пойдет куда-то еще выше. Надеюсь здесь все понятно. Напомню, что сейвпал он был на Binance Launchpad. По 10 центов были торги. На сегодняшний день это еще 4 икса, но я более чем уверен, там конечно уже все давно слили. Вот, и здесь вот как раз Binance Labs инвестировала, да, и Animoca Brands, у них, конечно, цены поярче, и они еще сидят на 33 ИСах и 22, соответственно. Поэтому, в принципе, продавать еще есть кому и есть куда, да, то есть ИКСы есть. Поэтому я и говорю, что не нужно там на всю котлету прямо сейчас залетать, а попробовать дождаться вот район 15, 20 центов, 25. И я думаю, это будет хорошая цена для набора позиций. Итак, друзья, второй проект это Мина, Мина протокол, который создает конфиденциальную безопасность для Web3.0. Кто не знал, это самый легкий на сегодняшний день в мире блокчейн, который работает от участников, то есть используя технологию с нулевым разглашением. Смотрите, у них блокчейн, по-моему, занимает там несколько, а, весит всего лишь 22 килобайта, килобайта да, а по сравнению с другими блокчейнами, которые весят по 300 гигабайт. И такая легкость напрямую быстро дает пользователям получать доступ к своему состоянию на смартфоне и других блокчейнов. Кто забыл, напомню, Мина протокол на coin list мы там пытались купить, у меня не получилось, но с CoinList а цена была 25 центов. Сейчас это от текущей цены но составляет еще 3 икса. Ну а фонды, которые заносили в данный проект, у них на данный момент еще есть 10 иксов, поэтому в принципе продавать тоже еще есть куда. Заносили сюда и Polychain Capital, Paradigm Coinbase Ventures. То есть с фондами здесь тоже порядок. Ну и торгуется сейчас мина по 73 цента. Всего в эмиссии 824 миллиона токенов. Из них уже 644 в рынке. Что очень хорошо, потому что большинство токенов уже в рынке. Капитализация 472 миллиона долларов. Что я считаю при текущих раскладах на такой медвежке это еще... Довольно огромная капитализация. Именно в рейтинге CoinMarketCap она уходит в сотку, а именно на 79 месте. Давайте посмотрим, какой у нее хай был. На пике достигала практически 10 долларов. И сейчас в коррекции это 90 практически 3 процента. Поэтому даже по текущим мину набирать, я не думаю, что будет ошибкой. Первыми ордерами, либо тремя частями можете набирать. Вот, но... Нужно попытаться, если рынок даст, конечно, набрать лучше всего, где-то в среднюю позицию, хотя бы 50 центов 50. Было бы здорово. Поэтому вот я здесь выделил. Самые лучшие покупки это с 50 центов и вплоть до 25. 25, 30, 35, 40. Все это набор позиций для Мина протокол. И я бы уже продавал, выходил первую часть процентов 40, крыл бы 100% по долларов 4, забирал бы 7 иксов и дальше пробовал бы до 6 долларов дотянуть, закрыл бы уже 80% всей позиции, забрал бы еще 11 иксов и оставил бы где-то процентов 20. Вдруг Минопротокол начнет перебивать свои хаи и будет расти дальше. Ну и последняя монетка на сегодня и вообще это кардана с токеном ADA, я не думаю, что он там сильно нуждается в представлении, я думаю, все вы знаете о Cardano, Ада. Это инновационная блокчейн-платформа, которая была разработана с использованием методов, основанных на фактических данных. Очень быстрый, очень масштабируем, безопасный, ну и с низкими комиссиями блокчейн. На сегодняшний день он является тяжеловесом в криптовалютном рынке с капитализацией 15 миллиардов долларов. И восьмым местом в рейтинге CoinMarketCap. Всего предложение токенов 45 миллиардов максимально. Из них 75% в рынке. 30, практически 34 миллиарда. Торгуется понятно, что кардана практически на всех биржах. С покупкой у вас проблем не возникнет. И давайте посмотрим, какой у него был хай в прошлом цикле. Хай был 3 Доллара 10 центов и коррекция на сегодняшний день составляет 85%. процентов, Хотелось бы, конечно, побольше. На данный момент цена 45 центов за монетку кардана. И для себя, ребят, я отметил уровни, по которым я хотел бы набирать данную монету. Цена для меня еще, если честно, до сих пор очень высока. Да, есть вероятность того, что рынок не даст ниже, но все же я не готов покупать кардана по данным текущим значением для меня вообще первые покупки смотрятся это район 25 30 центов это было бы здорово если бы рынок дал еще центов 20 15 это было бы вообще супер но так как рынок может не дать этих значений то скорее всего я буду набирать как малую часть я попробую взять вот здесь рынок хорошо держит как мы видим 40 центов Самую маленькую часть я возьму на 40 центов и все же буду ждать из основную жирную часть хочу взять в районе 30-25 центов. Ну и там уже третий ордер. Если повезет зацепить его ниже 20 центов, я думаю, будет хорошо. И смотрите, если у нам удастся с вами набрать позиции по 30 центов, то я бы уже по 240 выходил бы, забирал бы 7 миксов где-то половину позиции закрыл. И потом бы закрыл уже 80% кардана по 3 доллара и оставил бы 20% и смотрел бы за ситуацией, которая бы развивалась, ну и текущее состояние рынка. Потому что кардана тяжеловес и чтобы подняться даже к тем 3 долларов, вы понимаете, что это будет очень огромная и накачанная капитализация. И это своего рода, ну, пузырь пузырем, потому что, ну, не стоит кардана тех миллиардных который он стоил при цене в 3 доллара. Потому что если надует еще раз такой пузырь, то 3 доллара я буду ну, фиксировать. Как я уже сказал, 80% у меня уже кардана будет все распродано. Это 100% и буду наблюдать дальше за развитием событий. Ну что ж, друзья, вот такие были на сегодня три монетки. Вот такие были три части видео. Кто не смотрел, обязательно посмотрите все три части. Ну и пишите в комментариях, имеете ли вы в своем кошельке SafePal, Mina Protocol или Cardano. Будет мне очень интересно почитать. Ну и не забывайте подписываться на YouTube канал, ставьте колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. А на этом у меня все, друзья. Всем желаю удачи, всем профита, всем пока.